Духу барика, духу пламенько покаривший Помоги спокойно встретить, что выносит этот день Помоги не седать на несчастной столе Помоги предаться твоей воле Когда ум растекся по закоукам дня Помоги собраться, поддержи меня за все, что со мною будет Заранее благодарю Любящим тебя все ведёт ко благу Ты только трещукни во мне тублю Спаси дневной от бедозвичи Отсюда а ещё люблю мне не сказали, что придумал я тебя. Все раду твое, ты открой мне. От сна. Пробудем слова и промышления. Мой руководитель, я свой котенок. Живу как крестковый. Но не дай забыть. Все не спасло от тебя. За все, что со мной будет, за радость благодарю. Любящим тебя все ведет к облаку. Ты только перещелкнил, а мне тумблер. Следи ничего ненавижу. На исцеляющее прощу. Научи ты, как мне быть, как вести себя с другими с такими несетными, да было не причинить Дай ты мне сегодня силы, все, что будет снести Молиться, надеяться, верить, любить, терпеть прощать Научи, на произвол врага Меня не отдай Но ради имени твоего Со мною управляй что ты мне посылаешь Со смирением принять, научи Что мне надо, ты так знаешь Ты только избавь меня От зависти правильно Ты только не дай мне крикнуть После осады спри на твоих законах личных умов сердца посвяти, чтобы правильно служение ближнему ближнем мы тебе нести. Ты мои благослови все вхождение, выхождение Своим светом освети, Слава, дела, помышения, мудрость Недостойна, не радостно благословляю, Прославлять и успевать тебя. Последок попрошу еще немного Да изменить, что могу Странное принятие, ты только научи отвечать Одно от другого Сна. счастливое время для нас Поставь ногу с тремя и в путь А если густа Это был бы брат, самый настоящий брат. И где люди забыли любовь, Там льется невинная кровь. Война между всеми и всем, И кто мне ответит зачем? Зачем горы убитых? Зачем скорбь матерей? Зачем дети без отца? Горе без конца. Зачем? Отдохнуть. Ляг на траву. Отдохнуть. Ляг на траву отдохнуть. Спасибо. А свечи две песни на слова Олег Костерка будут Путь и прикосновение. Смерть, как ни крути, Рядом реально всех, что впереди, То большая тайна белая снега, В юги мете, к теплым берегам, птицы улетели. И маршрут, путь, черта, крови и хлеба Блеск летлится на продажу Разбегаются глаза Надвигается газа Как душе пройти сквозь стражу Цель у Выжить в этой битве Эта чем Души, души Тре капканы выполняют план Камечников кланы Тело в твердь, душа небо От сверхуков на суд Неизбежился маршрут Путь чертог любви и хлеба Блеск метается на продажу Разбегаются голоса Продвигается краса Как душе пройти сквозь стражу Дома родной, а покой Не без искушений Протекает жизнь рекой Поиск крышей Что нам делать, как нам быть Сохранить, как веру Может вечно вести. Каждый свою Меру Тело в твердь душа до небо, От земных оков на суд. В неизбежен сей маршрут В чертёг любви и хлеба. Блеск витрин на продажу. Разбегаются глаза, Надвигаются гроза. Как душе пройти сквозь стражу? Сложно от сердца сказать Слово простое, прости Все, что, Все, что связал, развязать Крест до кончины нести Сложно вырвает прочесть Несколько собственных. Запит нам в свою честь Встать на родимый порог Теплый родительский дом Дышит покоем, и мы Сил набираемся в нем. Приходит весна, Будет округу копель, Город проснется от сна. в одинокой судьбе. Урок, yeah. И урок, отвечать за слова yeah. Буд назначенный срок. Те, кто должны, не принимают, Тот, кто умеет, тот не играет. Если горишь, то не допустишь Солнце светить в облаке грусти. Кто на земле, тот не поверит, Солнце ворот за твоей дверью Солнце учи свяжем стихами, Оп, эта вязь стоит перед нами. Видишь спешков, хитросплетения, Видишь старинных, Видишь, горит, но не сгорает Видишь, болит, не утихает Я веков, драма столетий Шьем вместе с салон для смерти Руки дрожат, нервы струноют Салон надежды, избывшейся боли Пельцами, зажатую Пельцами, ткани по Немного, немного, немного, покрывай туса. Привычно Снова толпа воет, как стая, Снова петух трижды вещает. Снова умоем кровавые руки, Снова соврем, и от этого муки Снова забудем, и все повторится, Роли все те же, но разные. Еще есть на Быстрее летит стрела. Вот летит по небу вором, черный два крыла, Вот летит по небу вором, Не летит за ним стрела, а летит по небу лет. Стоит и тишина, а летит по небу, лебедь, ле ле ле. но быстрей летит стрела. Летит по небу ворон, скота на сердце моем. Летит по небу ворон, подавище для гнилья. Не летит по небу лебедь белоснежных дна рва. Не летит по небу лебедь. Он лежит, а в нем стрела. Летает к нему в оры. долетался, говорит, полетает к нему вор, подстрели, говорит, отвечает ему плевать, вечно в памяти русской, Я летать по небу Все в сердце, мир покой И того, кем был я ранен, Чья во мне торчит стрела. Я прощаю, я прощаю, Не желаю ему зла. Вот летел по небу лепить Белоснежный дар крыла Вот летел по небу лепить И летела свет стрелы.